Здравствуйте, мои родные, дорогие мои слушатели. Я очень долго думала, какую тему взять. Тем на самом деле много, но суть этих тем одна и та же. Мы всегда хотим узнать то, что от нас скрыто. Например, в отношениях. Ведь самое главное для каждого из нас — это быть счастливым и быть уверенным, том, что тебя любят. Почему это так важно для нас? Наверное, потому что мы сами любим. И в этот момент очень язвимы. Именно поэтому мужчины часто боятся открыться женщине. Хотя очень сильно в душе переживают по этому поводу. Но на его они этого не показывают. Я думаю, каждый из нас сталкивается так или иначе, с какой-то такой таинственностью, что ли, когда человек транслирует одно, а в душе у него совершенно другое. Именно поэтому сегодня будет такая тема, как дорогая для него, какое место занимаю я в его сердце. И что. Будет дальше. Я решила взять свою любимую карту Норман для этой цели и сделать такой мини-расклад, хотя мини он только по формату, а по сути он откроет все наши вопросы. Да? Расклад будет называться крест. Здесь мы увидим, на чем базируются наши отношения, что составляет их суть, что уходит, что придет и что будет неизменно. Посмотрим страхи нашего человека и его же стремления, самые-самые, которые он скрывает и которые бережно хранит или охраняет в своем сердце, но боится даже нам их открыть. Да? Давайте настроимся на нашего любимого. У каждого он свой. Предлагаю вспомнить его запах, запах его губ, увидеть его глаза близко-близко, почувствовать его дыхание. Тогда эта энергия перейдет сразу же в карты. Ну как будто бы вы вместе. И он совсем рядом, буквально в двух шагах, а может быть даже ближе. Постараемся войти в это состояние. Даю вам чуть-чуть времени, пока помешаем Можно даже прикрыть глаза. Это даст нам возможность погрузиться в эту атмосферу еще больше. По сути, наши ощущения сейчас внутри будут полностью соответствовать его ощущениям внутри себя, когда он думает о вас. Подумайте над этим, и вам станет очень сладостно на душе. Потому как вы и он это единое целое. Ну что ж, начнем. Это его суть. Это то, что у него под сердцем. Это основа всего. Это то, что уходит. То, что придет. В скором времени. А это то, что придет навсегда. Посмотрим, какой он представляет вас. Какой видите вы его. И о страхе, может быть, стремление, тайное отношения к вам. Итог. Итог всему. Ну что ж, расклад готов. На дне, этого, на дне колоды у меня сейчас карта птицы. Она говорит о том, что в данный момент времени, именно сейчас, когда вы смотрите меня, вы слушаете мой голос. Он тоже слышит, чувствует вас. В эту секунду он о вас думает. Не передать словами, что я сейчас чувствую, потому что суть этого расклада — это карта собаки. Это на самом деле, если говорить о сути отношений, это лучшая карта. Почему? Потому что вы для него не просто любимый человек, вы для него друг. А из этого следует, что какие бы передряги вас, даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы вы не переживали в своей судьбе, в отношениях друг с другом, вы всегда останетесь друзьями, самыми желанными людьми друг для друга, даже если вы не будете об этом знать сейчас. Но придет время, он сам вам об этом скажет. Видите, на этой карте собака изображена с такой умилительной какой-то гримасой, что ли. Она хочет играть, она хочет быть с вами, она очень верна. Она смотрит, не может отвести от вас глаз. Вот так он вас видит. То есть вы для него все. Здесь изображен красный ошейник, красный мячик. Это говорит о страсти, с которой он хочет с вами быть. В данном случае играть в разные игры. Вы можете воспринимать мои слова даже с сексуальным подтекстом. В принципе, это я и хотела заложить. В основе ваших отношений лежит карта дом. Это значит, что вы для него его дом. Это значит, что его душа, когда общается с вашей душой, она как бы дома. А что это значит? Вы для него родной человек. Ему всегда хочется вернуться сюда. Видите, калитка открыта, он хочет зайти и побыть в этом уюте. Даже если он на работе, или в поездках, или в каких-то других ситуациях, о которых вы даже не в курсе, но он стремится... Он всегда стремится к вам, потому что вы этот дом. И это основа, которую никогда ничем не уберешь, не заменишь. Опять-таки, если вас даже кто-то поссорил в данный момент, есть такие люди, такие пары. Или вы находитесь на огромном расстоянии. знаете, что там, где вы, там его дом. Уходят его чувства которые были незрелыми. Он воспринимал вас очень поверхностно и ничего не делал для отношений. Сейчас он осознает, насколько это было глупо, насколько много времени потеряно и как тяжело сейчас многие вещи для него самого осознавать в плане того, что и он и вы были несчастны какой-то период времени, потому что он молчал. Ведь у нас видео об этом. Вот именно эти чувства он осознал. В его страхах то, что он наделал много глупостей. Что вы могли подумать, что он вас предает. Что у него есть другая. Что, ну опять-таки, да, что существует что-то или кто-то кто стоит между вами. Вот это было в страхах. И в ваших, и в его страхах. Это все уходит навсегда. А придет в скором времени стабильность. Карта якорь. Вот она у нас очень красивая. Я хочу сказать, что не все отношения заканчиваются стабильностью. Да? Стабильность есть только тогда, когда эта стабильность чем-то вызвана. То есть человек за какой-то промежуток времени, у каждого он свой, он проживает маленькую да, жизнь, кусочек жизни, в которой он общается с другими людьми. Каждым из этих людей, с которыми он общается, он ищет себя. Он как бы смотрит через призму других восприятий себя, да, вот. Кто из людей ему подходит, кто не подходит, и если выпадает в скором будущем карта стабильности, это значит, что несмотря на то, что вы не виделись из всех вот этих многочисленных огромных групп общения, он все-таки понял и пришел к выводу о вас, что вы самый стабильный человек в его жизни. То есть это глубоко такие карты как вам объяснить, чувственные, что ли, да. Если вот мы в сенастрии и других картах рассматриваем, то есть самые глубокие чувства верности, да, он испытывает именно к вам. Потому как расклад, смотрите вы, запрашиваете этот вопрос вы. Каким видит он сейчас вас? Он видит вас что вы очень нервничаете, что у вас много потерь. Потери, может быть, у каждого человека в данном случае они будут свои. У кого-то это потери в деньгах, у кого-то это потери в работе, у кого-то это потери в личностной самооценки, опять-таки в состоянии нервов, здоровья. Но он видит, что вы что-то потеряли. Ему очень жаль, что так получилось. У него есть, вот видите, вот в глазах его, в центральной карте, о которой мы запрашивали, у него есть вот это ощущение, что можно было бы прожить этот кусок времени, который вы загадали, да, по-другому. У него существует к вам чувство досады, что ли, что он вовремя не сделал какой-то шаг что характеризует его как глубокого умного человека. Каким видите вы его? Вы его видите властным, ключевым человеком в своей жизни. Властным почему? Потому что вы наделили его этой властью над вашим сердцем. Да? Здесь лежат розы в клетке, хотя клетка открыта. Это такой эзотерический знак, что в принципе ваша клетка открыта, но вы сами хотите не быть. Почему? Потому что этот человек вам дорог. И вы наделили его, ну, что ли, ключиком от своего сердца. Красивая такая, да, метафора. Ну, а в картах будущего я напоследок оставила самое сладкое. У нас прекраснейшая карта. Я очень люблю эту карту, она показывает его стремительную тягу к вам, страсть, не знаю, желание двигаться дальше желание встречи, оно называется всадник. и это всегда предвестие прекрасных изменений, причем скорых изменений в ваших отношениях. Он очень жаждет встречи с вами, и даже если он пока не сообщает об этом, знайте, что в глубине души этот человек на самом деле вас считает, ну не земной что ли, прекраснейшей женщиной на земле. Потому что здесь такая амазонка на коне. Вот он вас такой видит. Видит вас в красном наряде. Ну, как мужчина, он видит вас полуобнаженный, это можно понять. Но красноречивый этой карты в этой колоде, пожалуй, только сердце. Ну, а в итоге у нас карта ребенок. Это значит, что новые отношения у вас на загорании. И либо у вас новые отношения с вашим любимым человеком, мужем, уже, с которым вы давно живете вместе. То есть, если меня смотрят уважаемые жены, которые 20-30 лет вместе со своим мужем, у вас будет обновление. Ваш мужчина захочет с вами намного больше романтики, чем это было даже, может быть, во времена вашего знакомства. Я вас поздравляю. Именно в Синастре всех карт я прочитаю эту карту, карту итога, да? у вас будут новые свидания, они будут постоянными, так как карта якорь. Они будут происходить в вашем собственном доме. Чувства будут ключевыми для вашей судьбы, да? судьбоносные будут чувства. И они будут сексуальными. То есть у вас будет много эротических переживаний друг с другом. Ну что ж, откроем, что у него под сердцем. Самое-самое скровенное, да? Карта удачи. Причем, как такой легкой удачи. Вам ничего не нужно делать. Вам просто нужно убрать свою нервозность. Ну, даже если вы сейчас не нервничаете, значит, эта карта уже вас излучила. Но то, что будет дальше... Вас удивит, потому что карта удачи, свидания, стабильности, чувств и верности говорит сама по себе. Я вас поздравляю э, с тем, что в этом раскладе нет трагедии, нет драмы. И если даже у вас было это ощущение до просмотра видео, да, у вас было ощущение потерянности, какой-то тишины, паузы в отношениях. Этот расклад, он говорит красноречиво, что эта пауза была по причинам, не связанным с вами. Поэтому вы, собственно, не нервничали. Но этот человек все осознал, понял. И самое главное, он почувствовал к вам огромную тягу по карте в сане. Я вас очень люблю, чувствую каждого из вас. Приходите ко мне в гости и будем дальше смотреть.